Если кто не в курсе, я вам по секрету расскажу, что там есть нудистский пляж. Егор Компот, да, и это я. Продал бы я за нее, наверное, ну там 700 или 900 рублей. Сельдерей. Здравствуйте, уважаемые. Я очень много слышал об этой бутылке. Я хотел ее довольно-таки длительное время. И вот она сейчас у нас на обзоре, дамы и господа. Семь овощей от Абрау наконец-то до меня доехала настойка. Ну, естественно, нужно сразу же проверить, подписаны ли вы, поставить лайк авансом и готовиться строчить комментарии, потому что чувствую будет интересно. А еще есть вот такая вот со стрелочкой вот тут вот репост. Можно сделать, поделиться данным видео в своих соцсетях. Ребята, мы начинаем наш очередной «Одинокий алко-обзор». А -а -а, очень интересная тема. Абрау «Семь овощей». Одно название уже как интригует. Настойка. Давайте смотреть. Бутылочка аккуратненькая, дно, кстати, плоское, что не свойственно подобного рода бутылькам, в основном она с какой-то пухлостью. Итак, что мы видим? «Семь овощей», «Горькая настойка». Изготовлена по совместному рецепту на основе отборных овощей. Пол-литра 38% объема алкоголя. О, партия номер 17, бутылка 4903. Абрау дерство. Ну аккуратненько такая, миленькая, так ну вот прям а, интересно. По на основе натуральных овощей, выращенных с особой заботой и любовью. Аромат пряный с преобладанием сладкого перца свеже срезанной зелени О, насыщенный и многогранный вкус с ярко выраженными овощными оттенками переходит в теплое, приятное послевкусие острого перца. Всем овощей станет прекрасным дополнением душевного застолья и придет под вкусу и любителям новых ощущений. О, видать что-то сейчас ждет. Рекомендуется подавать охлажденный, естественно, в холодильнике подержал. А Теперь очень-очень блестящий шрифт. Вообще не это очень хорошо. Золотые буквы на черном фоне очень плохо можно разглядеть. Поехали. Состав. Настой растительного сырья, спиртованный для настойки горько семь овощей в скобках? Перец, сладкий свежий, болгарский морков, свежий, лук. полей, свежий сельдерей, свежий стебель, перец красный, свежий, чири, петрушка свежая, укроп свежий, перец черный, горошек, вода, питьевая исправленная, спиртотиловый ректифированный из пищевого сырья люкс, сахарный сироп, пищевая добавка, натуральный краситель, сахарный каллер. Простой. Что? 220 килокалорий, 900 килоджоулей. Фактически стандартная тема для крепких э, напитков. И очень интересная страха попадается сразу же. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Очень интересно, почему так. Не у каждого крепкого алкоголя есть срок годности. Дата розлива указана на бутылке. Ищем, ищем, видим, видим. 24,08.21 августа 23 не доживет отлично Итак, изготовитель ООО ЛВЗ стрижерамент Россия Ставропольский край город Ставрополь промышленный 15 группа телефон телефон под контролем ПАО Абрау и сайт естественно очень мелко неразборчиво но все-таки присутствует Abrauderso.ru вот так вот это все и Информативно, компактно, без лишних слов и лишних эмоций сайт есть, если вы сами изучайте, что мы, собственно, с вами сделаем после того, как вскроемся. На пробочке вот надпись присутствует Абраудерсон. Так. Анбоксинг. Пробочка, вот пробковая. да такая вот. М -м. Ого! А это стоит прям вот посмотреть. Такой вот бледно конечный цвет, такой светло светло-коричневый такой коричневый. не будем спешить с объемом сначала где-то две-три маленькой две две стопочки О -о -о -о, мутновато там, мутновато интересно ну да, цвет такой бледно-коричневый ну что ж, для набора мыслей для сочетания слов в буквы и буквы в слова. И не забывая про пунктуацию, давайте-ка отведаем, как всегда, первый, без комментариев. Действительно, почему меня нет? Итак, пока оно все там само себя осознает, давайте, ребята, пару слов о сайте. Сайт раз указан, то это уже очень хорошо, этому мы рады. Сайт очень интересный, но он не столько об алкоголе, как неудивительно, а в целом о регионе Абрау. Кто не в курсе, это целый район в Краснодарском крае, что там рядом Анапа, в Терманский полуостров, наверное, чуть, чуть южнее. Короче, это вот прям, прям регион. Они там даже квартиры продаются в своих элитных комплексах. Да, очень интересно и не столько об алкоголе но в целом как бы есть рассказ обо всей этой территории район Абраун так и называется административный вот, и ну, очень интересно, да, там это же и отдых, дома, подарки, эти, круизы вот это вот все присутствует естественно, собрал Абраунюрсо, как и у вас, так и у меня первая ассоциация, это... Шампанские, игристые вина И просто вина, это вот да, виноградники И это, естественно, занимает большую часть сайта Огромная информация, но мы с вами не об этом кстати недалеко находится от региона, вот, на происхождения, Такой населенный пункт Утриш А если кто не в курсе, я вам по секрету расскажу, что там есть Нудистский пляж так что можно ехать в винный тур и немножечко себя показать и у кого-то посмотреть. Мало ли, чё, такой вот у нас познавательный блог. Ну а помимо, помимо, очень интересный раздел, кстати, есть у них на сайте Абрао Косметикс. Они еще оказывается, косметику какую-то делают, а я в этом не сильно понимаю. В общем, есть, можно прийти посмотреть. Естественно, как всегда, по традиции, ссылка на сайт в описании будет. Перейдете, посмотрите. Что меня еще заинтересовало, нужно все-таки по-крепкому, да? Чего эти вино-вино? Коньяк они еще делают за 1870. И Джин 7 трав. То есть. Горькая настойка, 7 овощей и джин, семь трав, у них по семоркам какие-то, видать, эти, ну, фетиши, я не знаю, могут, может, думаешь, что это все, типа, и счастливо и здорово будет. С сайтом все просто интересно, переходите, дома, аренда покупайте, и в туры приезжайте, отдыхи, и курорты, винодельне изучайте, вот как-то так, ну и, собственно, вернемся к нашей бутылочке, ребятушки, она прям потрясающая. Аромат, это я вам скажу прям шпунг и. А -а -а -а -а. Сельдерей. Сельдерей, в первую очередь, ярко выражен сельдерей. А, прям вот ну, и, конечно же перец как сладкий, так и острый. И вот его пина. Даже вот тот, который дорожком ощущается сразу же. Остальные, наверное, чуть меньше, но сельдерей, это, конечно, то самое, которое, ну ты понял. Блин, аромат просто изысканный. Он, наверное, в первую очередь изысканный от того, что непривычный, а во-вторых, от того, что он ну, прям приятный э, и прям воодушевляющий. Наверное, можно наслаждаться бесконечно, ребят. Наверное, э, стоит употребить уже все таки и понять, как это оно на заходе. Они обещали да? После э, послевкусие, мягко, хорошо и э, жгучее потом. А попробуем теперь уже. Давайте поменьше пи***ть и побольше бухать. Скажу сразу. Надо запивать. Прям вот, ну вот. Ну сейчас даем это до закусок, но запивать надо, потому что вот это вот а, послевкусие, да, сначала заходит мягенько, в самой этой вот полости, именно вот, эм, все вот эти вот э, петрушки из зелени, они, да, ощущаются, но потом уже, когда проглотил, уже пошло вот это ощущение, изжижение именно перца. Пошел балдёж. Мне кажется, что его вполне возможно даже использовать и в медицинских целях. Почему нет? Почему нет? Я думаю, что очень скоро я начну пропотевать перц. Но он, да, жесткий. Не так, что прям ядрить, смотреть. Самая жесткая из всех перцовок, что у меня были на канале, да и в принципе, которых я знаком, и она действительно мощно помогает убить простыду, зарубить на корню, это перцовка от производителя Урожай. Это прям бомба, пушка прям, я прям огонь здесь он как бы мягенько, приятненько, интересненько но запить все-таки необходимо такое интересное интересное сочетание А на запах просто балдеж просто балдеж попробуем-ка теперь, ребята вот это вот все закусить кстати, забыл сказать один мой подписчик называет меня Егор Компот да, и это я я использовал для запить сегодня компот и яблоки Немного апельсина, немного лимона и, естественно, сахар-корица. Это балдежный компот. Так что у нас овощи здесь, фрукты здесь. Но они неплохо сочетаются. Он запивает не слишком сладкий, не слишком насыщенный, но довольно приятный компот. Лучший запивон. А? Компот. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте-ка попробуем... Настоечку 7 овощей под, собственно, овоща. Внутри есть морковка. Это морковь. Есть настой. Морковь. И у меня есть морковь по-корейски покупная. Ну, что поделать, давайте тестить. Морковь, морковь. Морковь. Маслянистая, да? Морковь. Сочетается отлично, помогает убить остроту. Морковь. Место быть, хорошо заходит, пусть будет морковь. замечательно. Не будем тянуть. Попробуем сразу же следующий. На вкусом есть Ну, так как больше никаких овощей из списка этих ингредиентов у меня не нашлось. Мы попробуем подстандартный стандартный овощной нарезочный набор. Овощи помидорчик посадили, поперчили, дали пропитаться. Сейчас заценим, как это все зайдет. Шахнем. Пей! Потрясающе! Вот овощи сочные, свежие, водянистые. Заходит э, поотверщающе. Э, ну, влажный огурец, э, сочный помидор, палаки, а вольты, дают хорошо потолнуться, пройти. Ароматы э, сочетаются замечательно. Неплохо. Неплохо, а, ну, замечательно, хорошо. Пока что все идет отлично. Все идет дела? хорошо. Все Сахар. идет е... Что ж, надо попробовать еще. Настолько горькая. подгольки подгорье настойки. На что? Что? А? А? Что это за слово? Правильно скажите! Русский человек! Написал в комментариях, под бойский у нас, естественно, лучшая закуска это какое-нибудь мясо. У нас есть вот мясная нарезочка, это вот э, грудиночка, это вот э, прям жирненькая прослойка. И сейчас мы ее прям затестим под э, наши семь овощей. Э, жар пошел, жар пошел, пошла жара, хоть и 38 всего лишь градусов, но, видимо, перец, внутри и душистый и э, чили э, и даже болгарские о себе знать. давайте попробуем под э, кусочек грудиночки <плес> жирность <плес> грудинки помогла убить ожог, э, но э, не сразу а вот именно вот это вот, э, ощущение э, счастья, э, остроты, и э, душевности естественно присутствовало мне кажется, что к этому э, э, напитку очень Зашло бы какое-нибудь венгерское сало, например, которое обсыпано и так перцем. И причем то вот надо тогда по чуть-чуть прям в реальном медицинских целях, и шел прям двойной удар, отсюда перец. Я считаю, это все-таки довольно перцовым напитком. Все-таки я не суемок, а перцовок. Вот, очень похож на перцовку вот этим своим мощным послевкусием. Очень-очень хорошо для кого-то неопытного, нежного и.. Наверное. Причем тут пелера да? женщин, это будет, конечно, не особо. Но, возможно, есть какие-то коктейли. Кстати, на сайте почему-то они не указаны. Придется придумать самим, но можно тут поиграть. Как-то вот это вот астроту подрегулировать, например, каким-нибудь сладким соком, лимонадом или напитком. Томат. интересно зайдет. Ведь томатов нет. А томаты среди это сочетание для коктейля Кровавая Мэри. Может быть, он будет основой для Кровавой Мэри, не просто водка, а вот именно его. Нет сельдерея, а сельдерея – обязательная часть до этого всего. И можно вот так вот мутить Кровавой Мэри. Как, как оригинально. И теперь давайте-ка все-таки овощи попробуем под фрукт. У меня вот и лимончик, апельсинчик, и яблочко. Лимончик посыпал чуть-чуть сахарком, и всех, всех их присыпал корица. Корица потрясающая. Аромат, конечно, бомба, но первым, первым по натурям приходит сельдерей. Сельдерей сам по себе, он такой довольно, ну, как сказать, специфический, не особо вдохновляющий. Так, скажем, лично для меня, вот степень сельдерея, ну, ну, как бы, вот. Пробуем под э, цитрусовое. Жахнем. Под апельсинчик с корицей и яблочком сверху залетает прям божественно. Давайте-ка уж тогда подведем общий итог. Сразу же стоит упомянуть стоимость данного продукта. Вот эта вот бутылочка 0,5 обошлась мне в 586 рублей в магазине Ашан. Да, они так они распространены повсюду в обычных там э, ритейлерах, типа пятерочек магнитов и что там еще там, дикси-шмикси, э, верных шмерных и ни разу не видел. Капец как ароматно, это капец как приятно, капец как э, мило заходит и капец как.. Э, перцовая после так что я все-таки отнесу эти семь овощей, к разделу перцовок и вот если все-таки жгучий, жгучий, вот присутствует, да, перца, вот э, которая вот идет впоследствии, которая задает э, тембр всему этому э, оркестру вкусов, ну, перец элитует в плане запахов, ароматов, конечно же первый сельдерей, да, там как-то сельдерей, морковь, э, сладкий перец, э, вот это вот после вкусии, э, приятное обжигание, но в меру жесткое, э, в меру для профессионалов, для некоторых, закрыше будет перебор. В общем, э, рекомендовал ли я ее вам? Абсолютно. Я ее рекомендую не как просто настойку, я рекомендую вам ее как именно медицинскую настойку для э, убийства зарождающейся, например, простуды. В медицинских целях она вот этим своим перцем вывезет ничуть не хуже, чем перцовка. И причем э, приятный аромат это вам добавит Условные урожаи миров. И кто либо угодно другой перцовый не даст такого приятности на а, а, запах. Данной бутылке и данному производителю я ставлю естественно лайк. Ставьте лайки, чешите яйки. Стоит ли своих денег? Да, отдал бы я за нее, наверное, ну там 700 или 900 рублей. Нет. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Едьте в Дюрсо, ставьте аврау, ну и овощей не забываем сражать. Пока. Копем!